Время 23.47, почти уже 12 часов ночи, а мы только едем на заказ. Заклинил замок зажигания Киа. Не хочется, конечно, по ночам работать, но куда деваться? Надо, значит надо. Едем, покажем дальше, что из этого у нас получится. Клиент сказал, что в 3 часа ночи ему нужно выезжать в командировку за 500 километров от города на несколько дней. Поэтому до 3 часов ночи он должен уехать. Ну что ж сказать, будем стараться. Надеюсь, у нас все получится. Дайте ключик. Вот она ситуация. Ключ вытащился не в том положении но не от того, что там ключ стертый. Внутри выработка в механизме просто заранее нужно ремонтировать. Сейчас получается ключ есть, но не туда, ни сюда. Сейчас будем снимать, ремонтировать. Сразу к этому замку нарезаем новый ключ по ходу. Вот он у нас напиливается Все, одна сторона ключа готова Вот разобрали личинку зажигания Сейчас будем менять детали в нем Нарезали сразу новое лезвие ключа Открывают у нас двери, багажники, и все остальное Видите, насколько изношенный ключ То есть дело не только в ключах, а дело в этих механизмах Сейчас мы их будем выкидывать и ставить новые Время у нас 12.35 Мы уже разобрали замок замжигания Поменяли детали Вот оно все старое Вот он новый ключ у нас Сейчас будем собирать личинку хорошо люди не лили солидол, еще осталась заводская смазка завода солидол. Это хорошо. Сейчас время у нас. Мы сейчас часы включим. Час ночи, да? Блин, мне не везет на час ночи. Время час ночи. И мы закончили ремонт. Заводим автомобиль. Все легко заводится руль крутится вытаскиваем ключ блокируется руль теперь наклоняем руль снимаем с блокировки все хорошо снялось опять заводим все на ходу ничего не заклинит все работа выполнена